Представляем вашему вниманию крепеж пластиковый для огнетушителя OP2 и OP3. Согласно требованиям пожарной безопасности, огнетушители должны или вешаться на стену с помощью крепежей, или ставиться на пол на специальные подставки. Благодаря отличной фиксации огнетушителя в крепеже, с его помощью можно не только вешать огнетушитель на стену, но и крепить его в автотранспорте. Крепеж можно фиксировать как саморезами, так и болтами.